Чтобы зайти в меню настроек, нам с вами нужно нажать клавишу SET. Вот эти вот шестеренки. После зажатия ее у вас на дисплее температуры отобразится код. Все кода есть в инструкции. Сейчас подробно остановимся на каждом из них. Значит, первый код, который вы увидите, будет код AL. Это код означает э, звуковой сигнал, по, значит, низкому уровню температуры. Нажимаем. Это 1 градус. Соответственно, если у вас на дисплее установлено 38 градусов, как это проверить, вот так вот. Нет, вот так вот. Значит, 38 градусов, это по умолчанию значение стоит если у вас задана температура 38 градусов, а вот этот вот параметр AL у вас находится в пределах 1 градуса, соответственно, если у вас будет температура ниже 37 градусов, то есть минус 1, у вас прозвучит звуковой сигнал. Соответственно, если вы хотите... Чтобы звуковой сигнал у вас срабатывал, ну, скажем, когда температура опускалась на 0,2 градуса или 0,3 градуса, зажимаем клавишу SET. Ей же нажимаем подтверждение на коду ALT, появляется единица. Выбираем 0,3 и нажимаем еще раз клавишу SET для ее подтверждения. Проверим клавиша SET, функция ALT. 0.3, все установлено, вернем до заводских, подтвердили. То есть вы можете параметр звуковой сигнализации по низкой температуре регулировать с помощью кода, который называется AL. Следующий, AH, это по звуковой сигнал по высокому уровню температуры. То же самое. У вас установлено 38, тут один градус. При 39 будет срабатывать звуковая сигнализация. То же самое, его можно как понизить, так и повысить как угодно. И в конце подтвердить нужно вот таким вот нажатием. Следующий код, который мы можем рассмотреть AS это у нас калибро. Звуковой сигнал по низкому уровню влажности. По умолчанию стоит это значение на 45%. То есть, когда, ну вы сейчас увидите, когда влажность будет, упадет ниже 45%, сработает звуковой сигнал. Сейчас идет нагрев и через минуту произойдет уже срабатывание звукового сигнала. Соответственно, если вы хотите, чтобы у вас звуковой сигнал срабатывал, вот AS выбираем Звуковой сигнал срабатывал Ну условно там на 50 градусах выбирая, о 50 процентах Или там 55 Выбираем это значение Нажимаем э, на клавишу подтвердить Ну сейчас вернемся до заводских Подтвердить и все У вас тогда будет срабатывать там условно На 50, 55, 60 То есть это уже вы сами решаете Как вам его настроить Следующий пункт меню СА – это калибровка датчика температуры. По умолчанию это значение стоит на 0,0, то есть в нулях датчик э, э, стоит, он откалиброван на заводе. Если вдруг вы ему не доверяете, если у вас есть какой-то эталонный градусник, э, ртутный, спиртовой, э, закладывайте внутрь градусник, э, меряйте расхождение между э, цифровым датчиком и между вашим градусником и на эту величину э, Калибруйте ваш датчик, его можно откалибровать как в плюс, так и в минус, любое значение. И, естественно, нажимайте подтверждение, чтобы инкубатор запомнил эту калибровку. Значит, следующий пункт меню – это код, точнее, это код называется LS. LS – это значит у нас… Вот 30, температура 30 градусов. Это значит, регулировка нижнего. Вот, как вы видите, сработала звуковая сигнализация по низкому уровню влажности. Она будет пищать до тех пор, пока вы не дольете воды в инкубатор, не увеличите площадь испарения и соответственно влажность не подымется Срабатывает Каждые 5 минут. Естественно, я сейчас на момент съемки видео его пока отключу. Итак, продолжим. Что еще можно в этом инкубаторе? В этом инкубаторе можно изменить пределы регулировки температуры. По умолчанию в этом и в других инкубаторах они, как правило, от 30 до 40 градусов можно регулировать температуру. Ну, скажем, для инкубации рептилий, я слышал, что нужна температура ниже 30 градусов. Поэтому люди, которые занимаются инкубацией таких вот рептилий там, или каких-то редких пород птиц, вот, они могут смело использовать этот инкубатор, так как эти параметры можно изменить. Как это сделать? Можно изменить код есть для изменения нижнего порога регулировки, так и для поднятия верхнего порога регулировки температуры. Соответственно, сейчас, в данный момент, отрегулировать температуру можно от 30 до 39,5 градуса Цельсия. Вот ну, проверим, как это сделать. Вот вы когда нажимаете, вот 38, да? выше чем 39,5 не идет, точно так же, как и ниже, чем 30 не идет настройка. Вот, ниже 30 не идет. Мы сейчас нижний порог опустим, и тогда мы сможем установить температуру на инкубаторе ниже 30 градусов. Как это сделать? Заходим в меню настроек, выбираем соответствующий код LS, подтверждаем его и устанавливаем 29,7. Нажимаем кнопку подтверждения. Все, теперь можно настроить ниже, 20, ниже 30 градусов. Вот видите, 29,7 теперь можно установить. Точно так. Вот сейчас вы услышали, что сработала звуковая сигнализация по критическому уровню температуры. А именно, то есть температура показывает, что очень высокая. Видите, буква «H» светится. Почему? Потому что только что мы изменили температуру на 29,7, а у нас сейчас по факту 32 градуса. 32 градуса. Индикатор нагрева выключен, то есть инкубатор не работает сейчас точнее, не работает именно нагрев, и происходит охлаждение. Опять же, выключим пока этот сигнал, пока будем вам показывать еще остальные функции данного инкубатора. И точно так же можно поднять верхний уровень настройки температуры. Нажимаем, выставляем код HS, подтверждаем. И можно его вот установить, например, на уровне 40 градусов. Подтверждаем. И теперь смотрите как. 29,7 мы устанавливаем 40, например. То есть теперь такая возможность есть, когда мы зашли в меню настройки и изменили. Подтвердим, например. Естественно, инкубатор нужно набрать температуру до 40, сразу включился индикатор нагрева. На этом все.